Приветствую любителей предметно-материальной истории. Много было комментариев с просьбой показать, где же находится антикварный рынок Краснодара и как он работает. Находится он на улице 40 лет Победы, 11, вот наверху посмотрите, ну, называется книжная ярмарка, вот название. Ориентир, вход в больницу ЗИП, вот он, проходная больница скорой медицинской помощи. И напротив, напротив вход в книжную ярмарку. И там на задворках этого книжного мира и находится антикварная ярмарка. Не антикварная ярмарка, антикварный рынок, который иногда... По субботам работает с 8 до 11. И вот на задворках этого книжного рая находится антикварная аллея вот как она выглядит работает повторюсь с 8 до 11 по по субботам Только сегодня только у нас. Нет, чуть-чуть получше, можно было. Не дали? Нет. Ну, это я так ну, я тоже говорю. Табля. Да ложка, если что. Это, наверное, кто-то гнул, прикалывался. Да нет. Сил проявлял. Так и ложка также вот ее если рядом поставить, они одинаково толкуют. Тоже так? Да нет, ложка нормальная, от нормальной руки. Много ближе. А как для кости? Даже вот если перелить вот эту кофе в эту часть, то она сразу два раза пустит, конечно. Кто-то спрашивал бюсты в роще, вот можно по субботам выбрать бюсты какие угодно. А что за материал? Чугун. А? Чугун, современный. А, чугун современный. Вот, друзья. Если кому-то нужны деста знаменитых людей. Вы все время здесь? Нет, а. из Кирова. А, из Кирова и Видите, как в Краснодар из Кирова приезжают люди для того, чтобы. Это новодельные все, это старые. Это, это. собаки. Ленин, так, Ленин. Ленина у нас много везде, а, нет, нет, вот такие, да, я... да. а до да, революционной Нет. нет. нет. Не у не вас у самих попадает. это нормально продается? Попадает. А, не попадает? Дорогие они очень. У нас еще бывают Хорошего дня. Ты путаешь. Да, дал ваш номер алексей петрович пираппет Я видел, Сбигай. Уже был у нас, это же который тогда за выставку сбежал, не заплатил. <соцентрический> да, да, да, я сбежал. <соцентрический> а, сейчас он тебе расскажет про 200 лет. Если человека есть свои, своя Ну так и рассказывает рассказывай, это, там 200. Зачем? <соцентрический> что там просто <соцентрический> любую. Ага. раз. питаться. Вообще Все. не хочу даже браться за твою лупу. Все. Ты же непорядочный гражданин. Какие дела я слышу. Я вот так друзья выглядит антикварный рынок краснодара довольно скудный выбор ну, что есть как говорится я по случаю приобрел у коллеги из перми вот такую коняшку не успел включить камеру. Ну и довольно тяжелые предметы неудобно снимать и показывать, совершать покупки. И бычка. Такого огромного краска уже потерта, поэтому все и на том, и на том предмете. Все пойдет в перекраску. Приходите на антикварный рынок по утрам. Всегда есть возможность приобрести что-нибудь интересное и выбрать среди этого хлама интересные предметы. В этом магазине много интересных предметов. Вот карты, инструменты всевозможные. Кто-то интересовался медицинскими приборами 19 века. Вот, пожалуйста, весь набор 50 тысяч рублей. Клещи, щипцы всевозможные. Это не клищи, ну, это что? для сахара, для полки сахара. А, вот видите, как меня поправляют. Я извини, ой, Про... можно Не-не-не, Про... очень здорово. Это ж зрители мне тоже замечание сделать, что я пропустил такой момент. Ножницы, надеюсь, обычные? Они все, но они для разных целей ага. и разного дизайна. Интересно. По дизайну понятно, а цели какие могут ну, цель быть? Этого, например, О -о -о. это как для стрижки обед, для стрижки людей, для филировки для прорезывания петель. Виноградной Виноградные ножницы лежали на столе. Вот это виноградное. Да, вот который с чехлом. Самые надо. верхние ножницы, которые с футляром, это нас на столе для резки бумаги. С левой стороны самые верхние это корнационные ножницы. А, вижу, с портретами вот. а кого? Да. Англия? Англия? Нет, не Англия, в основном Германия и Россия бывало. Интересно. Манитимые ножницы. очень сильно с ножницами заморочился Нет, смотрите как а, коллекцию горящие, ничего да, вот себе целая коллекция жизнь можно сказать вот это вот ножницы, ножницы. это не сейчас придумали парикмахера это было еще до этого 19 век Ну это не 19 Начало это может быть ну, 20, середине, ну а -а -а. Может быть, 40 годы такие вот выпуклые ножницы. Очень часто были. Это для стрижки овец, чтобы шерсть стричь. Потом вот такие, вот... да? Вот такие. Ага. Потом здесь есть еще одни ножницы. Вот. Они представлены на этом стенде. Они сзади, видите, вот с такими накладками. Это для э, стрижки ковра, чтобы ворс был одинаковый высоты. высоты. Да. А -а -а. При изготовлении или в эксплуатации? Ну, это я не могу сказать. Я не специалист по а врат качество ну а для сотрудников кубань энерго да, карманный... вот камер карманный амперметр в россии выпущены до да, петроград смотрите петроград. либо большие стендовые приборы тоже интересно поставить такой в качестве украшения интерьера замочки в каком состоянии прекрасном обратите внимание они все Ага. с фамилией хозяина или Нет. производителя хозяин, вы знаете это, это было как его неважно важен был мастер Яков Рыженко сейчас самый главный хозяин конечно, именем дорожили а что такое 3 девятки означает? ну это Марка. может быть серия какая-то может быть даже американский ага. какой-то или английский да. Импортное. Хорошо, что не три шестерки. <с> а может быть, он вешался вот так? Вряд ли. Силы тяжести исправят все ошибки мозга. Какой интересный инструмент. Давление измерять. но ну, из баллона для сварки, скорее всего. фонарь где проектор который работал на керосиновой лампе келоросиновая лампа туда вставляется угу. в растров уходил и лагарь, да и можно было смотреть волшебный фонарь да. вот как он выглядит он работает вижу потому что это очень да. редкая вещь да керосиночка туда погружалась маленькая ну, наверное, в этой коробочке Нет, в этой коробочке все, наверное, разновесы <с <с для ювелирных. А вот это что за давилка? Или это, это, мик это мик миксер? Это масло-бойка. масло Масло-бойка. Масло Из сливок масло добывать. Да. да. Она была во многих домах, потому что масло делали вручную все хозяйки. Так, а вот это что? Это микроскоп какой-то, наверное. Ну, это вот какой-то технический инструмент. Mm, да нивелиры микроскопы вот фонарь красивый для инженеров наборы различные для черчения или какие-то я даже не знаю что это вот такое может здесь зрители здесь в комментариях подскажут что это за причиндалы старинные мясорубочки все ну, вот что это, это рушка. А, вот любителям самокруток может пригодиться рушка. То есть она делает из табака листьев и палок настоящий курительный табак. А это что? Это для специй. А, тоже для специй. мельница. Специи перемолоть. Не загляну, полка маленькая. Утюги настоящие, похожие да, для, манжеты. Манжеты, да, и манжеты. для воротничков. Манжеты, воротнички гладить, чтобы было понятно вот с ладони в сравнении. Можно увидеть масштаб, вот, какой интересный фонарь. Это устройство для да этого, это? для наркоза. Ох. Правда, а -а -а. можно выдавить Похоже все на зубы, фонайт. но это, это вот сюда, это одевалось так как маска. Ну я не думаю, Там что это советский. Что давайте, посмотрим. давайте посмотрим. Да, Советский Союз. Ну, скорее Убить всего. Но это. Это. это, наверное, вот. когда эфиром обезболивали. Mm. Еще ну, такой. Сейчас чуть -чуть закончу. Да? Еще набор штопоров. Очень интересная конструкция. На мой взгляд, вот, очень удобные вот эти. И вот этот интересный. Ну, да. В отличие. Сог... Согласен с вами. Приходите в этот магазин. Как называется правильно? Антиквариат? Нет, нет он называется багетная мастерская. Багетная мастерская, а в ней антикварный магазин. Не магазин. У нас. Частная выставка. коллекция. Да, продается частная коллекция. Не продается. Выставка. Это железнодорожный фонарь. А это что? Компас или что это такое? Компас, Компас. Похоже, да, на компас. азиум земно определяет как раз штучки торчит Мушка с прицелом. Да, люблю всякие инструменты. И вот попал как это раз... Бусоль. Как? Бусоль. А, бусоль. Что-то, наверное, морское. Английский, да. Какие ножницы огромные. С прорезью на ручке, обратите внимание. Или это поломано? Нет, не Нет, поломано, это, это прорезано, прорезано это специально. Руку, это, скорее всего, закрой, ножницы закройщика, потому что ткань была, например, сукно ага. или драп. И закройщиками в былы времена были только мужчины, а -а -а. поэтому они такие массивные. Интересно. Это арифмометр Однера. У -у -у. Изобрел его. Он, по-моему, был этот как его родился в Швеции, потом приехал в Россию. Поднер и здесь вот в россии он изобрел вот этот арифмометр смотрите карбидных фонарей целая коллекция Велосипедные. Да. работал на газе который выделялся ацетилен. из карбида при взаимодействии с водой ацетилен э, карбид выделяет ацетилен О, для винников смотрите какой набор штопора шикарный для любителей вина но отдельно не продаете все наборами, правильно я понимаю? Ну, да, это коллекция. Это часовой этот как-то Да, часы выкинули. Все, что сохранилось что, от да. часов. Да. Это Хорошая это идея. Мне понравилось, что, у меня несколько вот, штук таких. Дети куда они не представляют, что такое часы с боем. А так вот им будет интересно. И теперь знаю, куда девать. На Давайте физике. сначала, поехали. В Чистяковской роще находится багетная мастерская где находится выставка бесплатная технического антиквариата кому интересна эта тема приходите сами приводите своих детей для повышения культуры образованности жителей краснодара мы будем очень рады и гости, вашему приходу и гостям еще. У нас в разных городах смотрят. Сильнее. Приходите, не пожалейте. Это... Работает магазин с 9 и Знаете, работаю, до 16. Да. Добро да. пожаловать. А я с вами, друзья, прощаюсь. Такой небольшой обзор Рощи и заодно заглянули в антикварный магазин или, как это называется, багетная мастерская с частной коллекцией. Подписывайтесь на канал, впереди вас ждет много интересных историй из жизни антикварного ареала и его обитателей.